Коротко о таком э, инструменте под названием личный финансовый план. Я так, схематично главные этапы построения ЛФП. Первое – это постановка целей. Вот примерно там возможные цели такой, обычной семьи. Купить квартиру, например, за 150 тысяч, например, в 2025 году. Периодически менять автомобиль каждые пять лет, первая смена в 2023 году, и потом каждые пять лет по 10 тысяч пенсии, наверняка у семьи планы загородный дом купить 500 тысяч в 1935 году, получать пассивный доход хочется 5 тысяч в 35 году, и отправить двух детей учиться получать хорошее образование в Англии в втором году со стоимостью 150 тысяч фунтов. Ну и, собственно, когда мы смотрим на Доходы и расходы, активы, пассивы, эти самые финансовые отчеты семьи. Мы можем представить, что у них уже есть сделано на текущий момент, да и что можно сделать из тех доходов и расходов в будущем. То есть, собственно, облагаясь на эти цифры, мы переходим к этапу так называемой корректировки целей. Далеко не всегда это так получается, но бывает, что квартира получается не за 150 тысяч в 25 а в лучшем случае за 100 в 27 году. Автомобиль не меняется каждые пять лет с доплатой по 10 тысяч, а ездит чуть-чуть побольше, по 7 лет, и доплата там по 5 тысяч получается, например. Загородный дом вообще вычеркивается, пенсия получается не 5 тысяч, пассивный доход, а 500, и совсем не в 35 пятом году, и образование может быть не то, которое изначально запланировано. Это нужно проделать для того, чтобы не казалось, потому что когда люди берутся и составят, пофантазируют себе список финансовых целей, а, и начинают на что-то там очень долгое, длинное, с большим сроком. Там тот же самый пассивный доход, многих крещает идея. И формировать капитал с целью, которая будет там через 10, 20 и более лет. А, но в этот промежуток происходит вся ваша жизнь. да, И нужно понимать, что вам понадобятся деньги на те же смены машины. Возможно, растет семья, неопонятно, будут менять квартиры. И так далее, и так далее. Поэтому очень важно для себя какой-то выбрать разумный баланс, да, компромисс. И, в общем-то, для этого предварительные расчеты и делаются. Более того, они неплохо некоторых мотивируют, когда есть понимание, что условно с этой квалификацией, с этим уровнем образования, с рынком труда, где вы находитесь, например, все ваши цели ну, просто не достигаются. Математика показывает, никакое, никакие чудеса сложного процента вам не помогают. Тогда возможно, вас это подтолкнет на... Не знаю, поиск дополнительных источников дохода, кого-то на смену профессии, кого-то на смену места жительства. То есть ну, какие-то более, может, такие кардинальные шаги. Ну и последнее, собственно, когда этап планирования пройден, то ищутся пути достижения. Вот тогда смотрится, какой план накопления инвестиций, то есть когда, поскольку откладываете, выбираются инструменты, в каких пропорциях эти инструменты будут использоваться. То есть мы можем допустить для себя там побольше риска в самом начале, пока молодый, пока небольшой капитал, ну и, наверное, там постепенно быть более консервативным, когда уже э, капитал более серьезный. Ну и, собственно, после этого выбирается финансовый посредник, то есть через кого вы будете инвестировать, и конкретный инструмент. Вот об инструментах мы поговорим сегодня. О посредниках будем говорить в мае. Я немножко, конечно, затрону, в конце я вставил пару слайдов, чтобы было понимание, через кого можно инвестировать и так далее. Но, как говорю, сейчас времена крайне неспокойные. Я думаю, что немногие посредники, точнее, немногие, точно не все переживут эти самые неспокойные времена.